В земель чист, чистила собственно участок моя будет Прекрасно все сделано, большой объем работ проведен. Чистенько все, никакого там по дорог, ничего нет, все замечательно срок точности. Приехали, сделали, убрали за собой, Теперь можно строить дом.